улучшат вашу жизнь и помогут упорядочить ваши личные энергии, энергии ваших близких и дорогих вам людей, а также энергию дома или квартиры, в которой вы живете. Сегодня я расскажу вам, что вы можете сделать для себя и сделать так, чтобы у вас всегда было везение и полный достаток в доме. Только тем, Кому пришлось самостоятельно выбираться из нищеты, пробираясь через множественные преграды, как морально, так и физически, знают, чего им стоил весь этот путь, пройдя трудности без безденежья. Человек становится сильнее, но вместе с тем у большинства из них закладывается страх бедности, и, как говорится, это страх не из воздуха а достаточно обоснованный страх из полученного жизненного опыта. Такие люди, как правило, не могут расслабиться ни на секунду. Много и напряженно работают. Им тяжело тратить деньги, предполагая, что это растраты впустую. Они испытывают неприятные ощущения и тем временем смятение.